Привет! Сегодня я расскажу вам об одном русском продукте, который поможет вам избавиться от длительной заложенности носа. Для кого это актуально? Ну, во-первых, для тех людей, у которых длительное время, больше недели, больше двух недель, у кого-то может быть даже месяцами, годами длительно заложен нос особенно это поможет тем людям у кого есть в организме аллергия и людям тревожным то есть те которые любят потревожиться по поводу обстановки того что происходит в окружающем мире по поводу пандемии без разницы по поводу чего у аллергиков и тревожных людей иммунная система запускает свою гиперчувствительность то есть она злится и готова бороться со всем тем, что попадает на поверхность слизистой оболочки носа. Поэтому слизистая оболочка отекает, воспаляется, и это проявляется длительным затруднением носового дыхания. Поэтому наша задача успокоить иммунную систему, чтобы она работала на обычных оборотах. Без гиперчувствительности. И ничто так не успокаивает иммунную систему, как полезные бактерии. В нашем организме много полезных бактерий. Основная их масса располагается в нашем кишечнике. И если мы добавим полезных микроорганизмов в наш желудочно-кишечный тракт, иммунной системе будет чем позаниматься. Уйдет гиперчувствительность, соответственно, восстановится слизистая оболочка носа и он будет дышать хорошо. Конечно, мы сейчас имеем целое изобилие так называемых пробиотиков, которые можно приобрести в аптеке. Но большая часть из них погибает в нашем желудке от соляной кислоты. Поэтому есть продукт питания в котором содержится, во-первых, много пробиотиков, много пребиотиков, это веществ, которые способствуют размножению нормальной флоры в желудочно-кишечном тракте. И самое главное, что эти полезные микроорганизмы и полезные вещества не разрушаются в желудке. Барабанная дробь, этот продукт называется квашеная капуста. Для того, чтобы получить хороший результат, необходимо принимать стакан квашеной капусты каждый день. Так как иммунная система перестраивается медленно, то эффект обычно наблюдается не раньше, чем через две недели. Вообще у этого продукта куча-куча полезных свойств. Поэтому даже если заложенность носа полностью не уйдет, Организм получит много полезных веществ, в том числе много витамина С, который положительным образом влияет на иммунную систему, обладает противовоспалительным действием, укрепляет наши сосуды. Если после ежедневного приема квашеной капусты Через 3-4 недели будет сохраняться затруднение носового дыхания, то конечно я рекомендую обращение к врачу от ариноларингологу. Лечитесь правильно, питайтесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.